Надо запустить рекламную кампанию в Директ, но не хватает пошаговой инструкции? Читаете мануалы, а там написано непонятным языком? Или просто хотите прорекламировать товар без изучения ненужной теории? Тогда это видео для вас. Всем привет! Меня зовут Ира, и я ведущий специалист отдела контекстной рекламы WebCom Group. Для загрузки рекламных материалов Яндекс Яндекс.Директ воспользуемся инструментом Excel, в котором заполняем соответствующие ячейки. Название компании, группы, ключевые слова, заголовки и описания, ссылку и отображаем URL. Также заполняем расширение, а именно уточнение и быстрые ссылки. Как только вы заполнили все поля, нажимаем на кнопку «Копировать». Переходим в «Директ commander и получаем список компаний. Затем нажимаем кнопку «Импортировать» и импортируем из буфера обмена наши данные. Далее нажимаем кнопку «Создать новую компанию». Переходим к настройкам компании. Выбираем регион показа. Отключаем расширенный географический таргетинг. Устанавливаем часовой поиск и время показа объявления в блоке «Временной таргетинг». Добавляем минус-слова на компанию «Общие» и «Тематические». Выбираем стратегию, исходя из целей рекламной кампании и бюджета. В данном случае устанавливаем стратегию «Ручное управление ставками с оптимизацией». Рекомендуется начинать именно с нее. Показы рекламы только на поиске. Устанавливаем дневной бюджет и режим показа ставим «Распределенный», чтобы бюджет расходовался равномерно в течение дня. Далее проставляем галочки в следующих чекбоксах. Отображать данные из справочника. Прописываем номер счетчика метрики. Мониторинг сайта, чтобы отслеживать, нет ли проблем с сайтом. Не подставлять часть текста в заголовок. Размечать ссылки для метрики. Добавляем запрещенные площадки. Изменение объема трафика. Далее переходим к настройкам на уровне объявлений. Необходимо заполнить визитку вашей организации, адрес и название компании, телефон, время работы и информацию о товаре или услуге. Перепроверяем корректность наших расширений и переходим на вкладку «Фразы». Выбираем все фразы, «Редактирование», «Оптимизировать фразы». Выполняем кросс-минусацию и склейку дубль. Основные настройки выполнены. Отправляем компанию на модерацию. Переходим в сам интерфейс и приостанавливаем компанию. Последний шаг. Снова переходим в Командер и получаем все данные. Выбираем все группы объявлений и переходим на вкладку ключами. Здесь нам необходимо поставить ставки. Выбираем все фразы и нажимаем на кнопку ставки. Далее выбираем объем трафика, процент увеличения ставки и предел итоговой ставки и нажимаем применить. Теперь ставки по ключам проставлены. Отправляем данные на сервер, рекламные кампании загружены и настроены. Как убедились, ничего сложного. Быстро, просто и удобно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!